Я приветствую вас в третьем видеоуроке по теме «Перевод бесконечной десятичной дроби в обыкновенную». Если вы хотите посмотреть то, что было в первых двух, то к ним можно перейти по ссылкам в конце этого урока. И было бы совсем замечательно, если бы вы решили те примеры, которые были вам предложены в конце второго видео. Тогда все то, о чем пойдет сейчас речь, станет для вас простым и понятным. Для того, чтобы перевести 0,3142 в периоде в обыкновенную дробь, примем это число за x. Между запятой и периодом одна цифра, поэтому умножим обе части уравнения на 10 и получим 10x равно 3,142 в периоде. так как в периоде 3 цифры, умножим обе части этого уравнения на 1000. В результате 10000х равно 3142 и 142 в периоде. Теперь, чтобы избавиться от периода, нам надо найти разность между 10000х и 10х. 9990 х равно 3139. х у нас равен дроби, в которой 3139 в числителе и 9990 в знаменателе. Сделав проверку и разделив 3139 на 9990, получаем 0,3 и 142 в периоде. Теперь этот же пример попробуем решить вторым способом. В числитель дроби записываем разность между двумя числами. Первое образуется цифрами, стоящими после запятой, а также период, то есть 3142, а второе число состоит из цифр между запятой и периодом, то есть цифра 3. Знаменатель дроби начинается с девятки и имеет столько цифр 9, сколько цифр в периоде, и столько нулей, сколько цифр между запятой и периодом. Этим методом можно пользоваться для перевода любой десятичной дроби в обыкновенную. Рассмотрим следующий пример где в десятичной дроби, кроме дробной части, есть еще и целая часть. При обращении такой дроби надо целую часть записывать отдельным слагаемым, а именно 3,1,76 в периоде мы раскладываем на два слагаемых, на целую часть, число 3, и дробную часть. Числитель дробной части состоит из разности двух чисел. первое образуется цифрами, стоящими после запятой, а также период – то есть 176. Второе число состоит из цифр между запятой и периодом, то есть цифра 1. Знаменатель дроби начинается с девятки и имеет столько цифр 9, сколько цифр в периоде, то есть 2, и столько нулей, сколько цифр между запятой и периодом. В нашем примере одна цифра 0. Получается дробь 3,175,990 и после сокращения 3,35198. Еще одна десятичная дробь. 4,81 в периоде. Обыкновенная дробь также получается из суммы целой части, числа 4, и дробной части. Так как между запятой и периодом цифр нет, то в числителе оставляем только период и в знаменателе две цифры 9, ровно столько, сколько в периоде. После 99 мы 0 не пишем, так как между запятой и периодом цифр нет. После сокращения на 9 получаем 4,911. В этом примере целой части нет, Поэтому обыкновенная дробь состоит только из дробной части. В числителе дроби мы записываем подряд все цифры после запятой, в том числе период, то есть 201, и отнимаем от него число, стоящее между запятой и периодом, то есть 732. В знаменателе дроби число, которое получается из такого количества цифр 9, сколько цифр в периоде, а значит из двух, и следом за ним идут нули в том же количестве, что и цифры между запятой и периодом, то есть три нуля. Для закрепления материала попробуйте самостоятельно перевести бесконечные десятичные дроби из этого видеоурока в обыкновенные или еще раз прослушать первые уроки по данной теме. Я приглашаю вас посетить сайт, где вы можете найти интересующие вас видео. Там же вы можете оставить свои предложения, какие темы вы бы хотели изучить на следующих видеоуроках. Буду рада, если это видео оказалось вам полезно. И до встречи на следующих видеоуроках.